В эфире государственная телерадиокомпания Новости В студии вас приветствует Юлий Ценко. Здравствуйте. Президент подписал закон о внесении изменений в закон о введении безвизового режима для граждан некоторых государств сроком до 60 дней. Документ продлевает срок действия безвизового режима для граждан некоторых государств до 31 декабря 2025 года и расширяет перечень стран на 7 государств, в отношении граждан которых действует указанный односторонний безвизовый режим до 60 дней.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 Депутат как Масалиев призвал коллег создать новую коалицию большинства. Об этом он заявил сегодня на заседании Джугур Кукинеша. Все фракции должны объединиться, а в коалиции не должно быть СДПК. Мы должны создать новую коалицию, которая соответствует законам и работает в соответствии с законом. Необходимо сформировать настоящее коалиционное большинство и поработать до следующего года. Иначе нас ожидает плачевный конец, сказал он. Он напомнил, что экс-президент и глава такой крупной партии, как СДПК, Алмазбек Атамбаев заявил об уходе в оппозицию о фракции СДПК, входит в коалицию большинства. Исхак Масалеев назвал некорректным то, что экс-президент, лидер крупной партии объявляет об уходе в оппозицию, а фракция входит в большинство. Он отметил, что происходящее в партии – ее внутреннее дело. В свою очередь, лидер парламентской фракции СДПК Саумуркулов считает, что фракция может оставаться в составе коалиции парламентского большинства. Партия разделилась на две части. Одна поддерживает экс-президента, другая – нынешние власти. Если какая-то структура партии объявляет себя в оппозиции, закон это позволяет. Фракция самостоятельно, принимает решение быть в коалиции или нет, сказал он. Напомню, в коалицию большинства входят фракции из ДПК Киргизстан, Бирбол Республика, Атажурт. В Бишкеке задержан подозреваемый в наркотиков. По данным ГУВД столицы, оперативники УСБНОН МВД по Бишкеку совместно с СБНОН УВД Ленинского района Бишкека в рамках поступившей оперативной информации в отношении некоего лица по имени РУС, занимавшегося незаконным сбытом наркотиков на территории Чуйской области и столицы, провели комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и было начато досудебное производство. В ходе контрольного закупа сотрудники по улице Крым... Рызкое в столице задержали с поличным при избытии наркотических средств гражданина 1967 -го года рождения, у которого было обнаружено и изъято более 35,5 граммов гашиша и 290 граммов марихуаны. Установлено, что гражданин в течение длительного времени занимался перевозкой наркотиков из Иссыкульской на территорию Чуйской области, где в, съемном, где в съемном доме в селе Новопокровка организовал подпольную лабораторию для переработки марихуаны в гашишное масло с использованием химических препаратов. При проведении обыска изъято 8 килограммов и 380 граммов марихуаны. Также были обнаружены различные приспособления и ингредиенты для изготовления гашишного масла. В настоящее время проводятся дальнейшие следственно оперативные действия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств.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 В ОШ приехала правительственная комиссия во главе с вице-премьер-министром Алтынаем Мурбековой для того, чтобы проверить, как идет подготовка к празднованию мероприятия Тюрксой. Вместе с представителями местной власти члены комиссии посетили парк молодежи, где гостей будут встречать национальными блюдами, а также центральную площадь, где уже через несколько недель раскинется целый этногородок кочевников. Также побывали на центральном стадионе, где пройдет основная часть мероприятий. Сегодня реконструкция центрального стадиона ОШ завершена уже на 85%. Виктировала вице-премьер-министр и общественный транспорт. Проехала в автобусе в качестве пассажира. Не упустила из виду и вопросы озеленения города. После чего побывала в Ожском драматическом театре и Ожском государственном университете, где пройдет симпозиум ученых Тюрксой. Всем участникам предстоящих мероприятий поручено обратить внимание на мельчайшие детали подготовки. Сегодня главная часть работы уже выполнена. Стадион уже почти готов. Он соответствует международным стандартам. Также во всех сферах мы должны усиленно готовиться. Мы стараемся приятно удивить наших гостей. Ож – древняя столица Великого Шелкового пути. И нести это звание нужно достойно. В целом подготовка по городу завершена на 70%. Проделана огромная работа. Также можно заметить некоторые недочеты. На месте дано задание выполнено все в кратчайшие сроки, потому что у нас остается всего 10 дней в запасе. Работа на каждом участке должна быть доведена до качественного логического конца. Сегодня мы на расширенном заседании подняли все вопросы, все будет учтено. Мы достойно отметим праздник на уровне Тюрксой».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 К этому часу это все новости. Оставайтесь с телеканалом ЛТР. Хорошего вам дня. До встречи.